Здравствуйте, меня зовут Челконогов Евгений. Я являюсь председателем правления корпорации International Auto Club. Сегодня мы автоматизированная платформа, объединяющая потребителей и бизнес. Миссия нашей компании – делать жизнь людей легче. Сегодня вы тратите деньги на продукты питания, аптеки, салоны красоты, путешествия, юридические услуги, недвижимость и многое-многое другое. Делая то же самое через нашу платформу, вы экономите до 70% своего бюджета. И самое главное, рекомендуйте нашу систему и зарабатывайте. Сегодня мы создали для вас уникальные партнерские программы с большими возможностями. Присоединяясь к нам, вы получаете перспективы, развитие, новые технологии и многое-многое другое. Регистрируйтесь прямо под этим видео и участвуйте в проекте уже сегодня.